электромобиль в компании Автоинтерпрайс, ты получаешь 50% скидки на услуги заряда электромобиля пожизненно. Мы же мы на слоновку, який свет был включали? Шов видно было? Не, не, не, там четко в пункте то написано. Да? М -м -м. Ну что, будем что будем делать? Ближний включается. Да. Не шов видно было? Не Ну, ближний свет. Поэтому водительская регистрационный. Не шов. Для чего? Составим постановление. Не не видим просто водительская Несите постановление, будем составлять. Я вас. Смотрите, у нас исторические данные того, что вы двигались, э, начали движение, чтобы быть конкретнее, вне населенного пункта. При этом у вас не были включены пары ближнего света. Также у вас не были включены длинные ходовые огни, которые предусмотрены автомобиля. А вы инженер? Этим... Что? Вы инженер? Я, я, не я устанавливал ходовые они на сервисном СТО. У вас есть сертификат? Она а это выдается сертификат. Конечно, у вас должно быть тогда в техпаспорте помитка должна быть. Это Только изменение. Базовая, Нет, подождите секундочку. Какие быть... случаи относятся изменения в свидетельства регистрации? Я По уважаю. поводу переоборудования. У вас установлен дополнительный, если вы смотрите, у нас как, которые предусмотрены конструкции транспортного средства, сертифицированным вы устанавливали не не на Откуда вы знаете, что не предусматривают? чего ну, вы взяли, что они не Ну какого-то затертого, а Ну какого разница? Ну я вам просто объясню, дневные ходовые огни а, непосредственно, это просто даже вот обычный uh -huh. фактор, это можно посмотреть просто даже на Ютубе, там, в интернете, где угодно. С каких годов начали ставить дневные ходовые огни? Например, вы меня средства? знакомите с этим? Нет, к сожалению, я не обязан. Если, то есть, на камеру это не ну, заснято. Давай, у вас есть фактические данные этого? того, что кто-то что-то сделал А, то есть можно вопросом по человечески, да? Да не надо я по человечески. Сейчас... Мы нет, нет, на нет, на нет, я вам сейчас, не я вам сейчас, я вам сейчас, я вам сейчас стреляю в ногу а -а -а. и скажу, если у тебя нет то видео, то ты мне ничего не сделал. Я не угрожаю, я вот привожу пример по вашей логике. Вы мне сейчас угрожаете? Я вы еще раз говорю, нет, пример, я, я вам привожу да пример. не надо мне такие примеры. Вы с оружием находитесь, оттуда знать, какие у вас еще дальнейшие да, если примеры появились. Да я судя по тому, что вы тут рассказываете, то предупреждать вы будете потом. Ну, возможно. Смотрите, если вы сейчас отказываетесь. Тогда будет что-то промительно. Ознакомьтесь. Меня, пожалуйста, сейчас, со всеми материалами. Транспортное средство будет заблокировано. Замечательно. Будет составлен акт задержания. Замечательно. А что случилось у вас? Да, прицеп на Я не знал, разумеется, что треба его страховать. А как вы, вы что-то нарушили? Ничего не нарушил. А причина остановки какая была? Просто остановили. В смысле? А просто. А какая ну. у вас причина остановки У человека остановили? Всего доброго. Что значит всего доброго? Ничего 420 не доброго. Но так нака, вы знаете, что вы не имеете права проверять страховку? Товарищ водитель, Вам Что поспозна, значит, товарищ водитель. Не-не, не так, не так знаю, у меня вопрос. Зависит, да знаете, какой, за мной, какая, да. здравствуйте. здравствуйте, какая давайте причина пообщаемся. остановки была? Инспектор патрульной полиции люди. Я, ну, я могу, общаюсь с, с водителем. Давайте я по одному Я хочу говорить. с вами пообщаться. Уйдите Давай с проезжей части, с пожалуйста. Это у вас хит уйти с проезжей части, да? Вы обязаны это сделать. Я понял. Такого. Хорошо. Напишите на меня. За 4... на 220, 220, да, А вы не хотите соблюдать что? дорожные движения? Хотим. Я не и бы им сказал, ну, уже там двести, 200... гривен, а тут 420 гривен а за зашло. У нас Мы есть ну, я вопрос. Что я нарушил? Не работал ближний свет фар. Ну, ну, что чтобы я, не не я вам покажу, что работает. Нет, не вы, работает. Вы, вы, вы с выключенным светом фар. А у вас есть фактичные данные? Вот, видите. Какие фактичные данные? Ш... В смысле, Уйдите какие спроши? фактичные ну, данные? Фактичные ну, данные, которые фактичные данные. Габариты работают. Я не полностью соблюдняю все процедуры. Какие процедуры? Необходимые. Вас интересует конкретно, уйдите Вас сейчас, интересует, пожалуйста, почему, вы, вы, почему вы остановили автомобиль, какая причина остановки? А мы И мы на каком водитель... основе? Так вы составили за свет или вы составили за, за страховку? Я все проинформирован обо всем. Я... Что вам смысле должен обо сейчас... всем? Что я для, для вас лично должен? Ну так я хочу, чтобы вы мне пояснили ну, хотите, как гражданин ну, хотите. хотите, как гражданин. Знаки стоп, зачем вы опять поставили? Или это опять не вы поставили знаки стоп? Остановили деда, Фасу. за страховочку Застраховочку обелечивают, за обречут, этого за свет. Мало того, что за свет, они за 122-ю мне за свет дали. Если вы не знаете права дорожного движения, я вам объясню. Документы, кстати, По Права дорожного движения, если вы не знаете, если в зоне видимости нет пешеходного перехода, человек может, я закончу, переходить, при этом выбирая на короткую траекторию, по правой части убедившись, что он никому не препятствует. Мы вообще не вспомнили. Но тогда... вы что стояли на проезжей части, да причем, нельзя смотреть. Да при что теперь? Другой а что, можно выносить ему постановление без документов? Мы, мы, мы про другое сейчас говорим. А что ему про это говорим? Вы, вы перестакуете вот так, раз. С, с одного что перестакуете? Ну мы с этим закончили. Я говорю, если человек... Ну а, а кто ч... про с этим, с чем мы закончили? Наверное, я же попросил вас по кем а ну, На керчий путь, перешли и мы Я говорю, человек подошел ко мне, говорит, что вы неправомерно вынесли постановление. У него есть ДХО. А вы, несмотря на это, вынести вам постановление за свет. Что за постановление за свет? Я насчет этого не смогу как вам поддерживать вашу дискуссию. Вы можете нам рассказать, Как так получилось? Деньга. По постановлению на человека. Да, без этого без документа. вам не показывают. Водители не предъявили, я не сказал. А что это за постановление за документа? вот и фок чем заниматься в консультом? Вы что, не понимаете, что вы доведете до этого? Ну, в, чем? в чем бред? Ну, в прямом, в чем бред? В прямом. Вы не нашли, что кошмарить человека человек едет с одной огнями. Кошмарить. такой кошмарник вообще? Кошмарит, не знаете слово этого. Кошмарить людей. Да, люди сюда происходит вызывают происходит сок, вступает. как с добрым утром. Постоянно да, сок сюда приезжает. Что это значит, право. пускай... Даже не имею наверное, не надо, наверное, надо пересмотреть работу этого постара. Сюда сок приезжает, как на работу. Вызывается. Дайте организацию, пересмотрите... нам проще вас спалить, чем организацию создавать. угрожаете? Нет, я говорю, что проще люди вас спалить. Вы угрожаете. Слушайте, да вы не доводите, какая от, ответ... какая, какая? Ну, какая? Спалить, какая от вас ответная реакция, какая от вас ответная спалить, реакция, единственная ответная реакция, это вам уволить и сидеть дома, не работать в полиции. Попробуйте Тогда, спалить, я а не попробую, работаю, там я, там я несу там службу. Там несете, там. вы так службу несете? Да, Тогда да, давайте я, я вам напомню, напоминаю, напоминаю, для чего напоминаю. несется служба, для чего, для, для чего ваша вот, служба нужна, ваша, потом она будет. Я юридическая помощь, вот один самый главный какой? Самый главный? Да, какой самое главное? Предотвращение дорожных происшествий, содействие Вообще, участникам на дорожных. В чем вы здесь конкретно этому участнику? Я вам, вашу... я участнику вам Макал хотел посодействовать, но вы немножко... Чем не... вы посодействовали этому участнику дорожного движения? Чем? Вот человек ехал с ходовыми огнями. Вы, как эксперт, решили на свое усмотрение. Я не как приняли реш... ну, Я по-другому не могу это трактовать. Я согласно фактические данные, которые я вижу... Я потому... не могу это трактовать по-другому. Вы посмотрели на автомобиль, приняли решение, что ходовые огни не предусмотрены комплектации. Не Вынесли пред... постановление. Человек, согласно 268, отказался предоставлять... Любые доказательства. Своими. Я вам было Он не должен предоставлять не обязаны, доказательства. Он не должен. На меня не закупили даже фактически со своими людьми. Чем предусмотрено? Чем предусмотрено, что должен человек вам предоставлять фактически? Я ему должен, я ему должен. Девяносто шестьдесят Да вам не надо вообще это предоставлять. У вас есть фактически? На этот вопрос можно сюда можно приезжать любой момент. Законагато стерня. Она, она Бог... витает, Невикую, да? Наверху дают. Установлено дневные ходовые отдельные. Они ощущаются. По старой ситуации. Да, да давайте снова и ну, разгребм. Да. да я же с, с вами не общаюсь, как я с вами общаюсь. Вы, ну, вы мне сначала представили. Я не составлял, Александр. Ну так что вы говорите? Ну как что это за бред? Ну как такое, Я быть? с вами сейчас можно говорю просто другую ситуацию. Ну, давайте, пускай люди занимаются, правильно, не будем отвлекаться. Послушайте, слушайте, вот ну, тут ситуация вот, на сегодняшний вот, день. Была ситуация, в том числе за автобой. Сейчас да? вы спорили. А -а -а. О Вы что О том, что надо в голову включить и заняться ремонтом дороги вместо ну, того, того чтобы там За 3... три. Мы к этому вы. пришли уже, я вам объяснил, что ну, пока вы. На них, кстати, поставили это не заниматься. За да, хоть это дело БДСМ, главный результат. Пожалуйста. Вы сотрудник полиции. Вот за автопоезд. Да, да, все да, вы говорили, тогда выключали, что, что, что вы 10% права и это все. Это автопоезд остальное. был. Смотрите, есть судовый наказ. Это автопоезд показать. был. А, да. Точно. Определение автопоезда вы читали? Да, да. вам а читали. Читали, читали определение. Я вам объясняю, что у полиции у здравых людей должны быть приоритеты. Приоритет на сегодняшний день, приоритет, что такое приоритеты, приоритет, по моему мнению, это не штрафовать водителя, который зарабатывает собственным трудом за три лампочки, которые не предусмотрены конструкцией. Вы здесь были изначально? Секундочку, я закончу мысль. Вот вы сейчас, вы сейчас оштрафовали человека, вот он сидит, за то, что отдыхло с включенными, ДХО ехал. который по вашему мнению, не предусмотрены конструкции. Он поставил ДХО, вы его за это бахнули. Теперь, до этого, вы остановили большую груз, у которого было лам... не было трех лампочек на голове, да, но их конструктивно там, наверное, не... Я закончу. Их там нет. Если бы он их поставил, эти лампочки, его восстановили все равно бахнули за то, что на конструктивно туда добавил. Где логика? Нету? Поставил плохо, не поставил плохо. При этом, при всем, если бы не было проблем вокруг вас, я бы не задал вопросов. Оглянуться можно здесь куча, нет, да. здесь нету дороги нет, правой волосы вообще, да, водители не вражда... могут тормозиться не, не, заялась, не могут затормозиться. За так вместо за того, чтобы заняться вы... этим вопросом вы простых работяг из, из пальца высасываете вы... эти нарушения и наказываете, и не в чем логика приоритет пальца и вы объясните да Смотрите, Александр. Александр, лично за мной, вы хоть что-то подобное наблюдали? Лично. Да нет такого личного, Почти. для меня полиция это единый Хорошо, орган, можно можно я вас на личности, на персонале нет. не Хорошо, различаю. Тогда можно я скажу? Можно. Я вчера видел автомобиль на, там, к примеру, иностранной регистрации, да? И он ездил пьяный и сбил двух людей насмерть. Так что мне теперь ко всем таким водителям так относиться, потому что для меня они в водители, участники дорожного движения. Вы путаете Понимаете, понятия. Каждый человек несет за свои действия вот не так. Вы путаете понятия. Вы не часто Я объясню, вы не часто так думаете. Я понимаю. понимаю. Вы не давайте можете так. по персоналу. У вас есть закон четко, которому вы руководствуете. Я понимаю. Ну давайте так, хорошо. Ну, Если нет, один человек сейчас возьмет, допустим, какой-то дурак, выступит. Это же не значит, что я дурак, который выступит. Хорошо, вы не дурак. Хорошо, вы не дурак. Объясните, вы как мне не дурак. Да. В чем логика ваших действий? Когда у вас здесь реально небеспечно для руха под вашим носом. Вот она вот перед Писали вами. Само не надо ходить. Сделать, да не надо аэропорта, надо результат. Понимаешь, что такое результат? Ну, вы хотите. Резуль... Чтобы для Я для вас хочу спать. результат. Вы если хотите, вы видите.. Так давайте вы Нет, нет, Я, не же нет, нет, не я как бы гражданин, каждый раз выбираю эти знаки стоп, которые здесь постоянно. Почему здесь вас не сдавался вопросов? Я уже почему проводили... здесь выпытали дорогу? Вы почему? Не пойду же громадянин, платят вам зарплату. Нет, зарплату. нет почему зарплату. здесь. А я вам вы, со своих новых... вы знаете, вы, мои вы его служащие. Вы имеете свою зарплату. Да вы же кричали, что я оборотник в поводу. Давайте определитесь. Так это с Я сейчас не с вами общаюсь. Давайте вы не будете на меня это <сёк> ни о чем Здесь... дискуссия, я вам объясняю, лично, лично, лично не вы. Но мы вот говорим о том, что вы сотрудник полиции. полиции. Что было не поздравить? Так хорошо, давайте так, мы вообще сейчас тупо закроем на глаза на всех нарушителей нет. и будем заниматься дорогой. Нет. Правильно? Давайте сделаем дорогу, давайте сделаем то, что реально сейчас. А давайте как бы заниматься Нет, нет, не нет. нет. давайте вы как полиция, вы... Еще раз объясню, патрульная полиция, ее единственная и главная цель – это безопасность дорожного движения. Не я дорожно, я говорю, это главная была, цель, что? это главная цель патрульной полиции, я говорю, так, та, которая вот на постах, вот здесь вы находитесь. Ваша это основная здесь, задача да? – это безопасность дорожного движения. Я вам как? Например, гражданин, в сотый раз с другими говорю, что у вас здесь перед вашим носом небеспечная глянка руху. С я ней не надо что-то. Не рев... Да. Поэтому я вам говорю, что данный водитель, который ехал с ДХО, который, по вашему мнению, конструктивно не были в этот автомобиль э, заводом изготовителем вложены, вложенный, не влияет никак на безопасность дорожного движения на этом участке. А вот эти знаки стоп, и вот эта выкатанная дорога очень сильно влияет. И по моему мнению, конечно, обычного гражданина, не имеющему значения вообще в полиции, это важнее, чем штрафовать его за эти лампочки. Точно так же, как и деда вот этого Хорошо, с так, так, так. я а вам предлагаю, делается, учитывая, что мы у вас с вами знаем, что знаки стать непромерных, пойти их убрать. Мы вы можете, А вы почему не можете? Да, мы возьмем руки и просто поставим вот здесь не по не над стеночках не возле не вашего извините. поста, вот тут вот, вот. И все, никаких проблем, не будет вандализма, никто не будет ломать. И посмотрим, через сколько они в вашу же смену вернутся. Да, в нашу, в мою вы же. да, в в вашу же смену, пойдемте. И тогда люди уверяют, что мы не словом отделом. Потому что рассказывают, что мы все классные, мы все умеем. Мы все за справедливость, мы все за правду. Но при этом водители у нас несут ответственность за какую-то ерунду. А знаки, которые реально разбили дорогу, это же факт, вот они разбили, это вот на лицо результат. Мы убрать не можем. Это значит такое дорожное Мы идем убирать по или мы ищем причины, почему нет? Вместе идем убирать знак? Идем. Александр, Александр. Красиво, без, без всяких, без всяких э, вандализмов, никто не будет переворачивать. Просто взяли аккуратненько вдвоем, понесли, поставили, все, проблема решена. Чего? бояться? Да, я не боюсь. Ну, да, ну, будем... ну а что? Ну что, Александр? Ну что? Ну, вы говорили, вы за справедливость. Что, что изменится от того, что эти знаки. Уберутся. Изменится суть. суть. изменится. Слова, те, которые вы говорите, будут подтверждены делом. Они а просто так, что я сказал, я вот такой, я не такой, как все они. А что по факту? Я прекрасно понимаю, что эти знаки вернутся. Я прекрасно понимаю, что надо бороться не с вас начинаю. Но я люблю, хочу дать понять, что надо действовать и что-то менять. В том числе и выключи за этих полиций. Вы же за этим приходили, не для того, чтобы стоять и мерзнуть. Так давайте! Хорошо. И я прощаю мои наши руководства, потому что там все это такие же не будут. И пока вы не будете сами менять, ничего не поменяется. Хорошо. Вот и все. Одну минуту. Можно? Конечно. Сейчас, одну минуту. Я... Хочу просто в первую очередь почему я сейчас уточню точно во-первых сняли план переход сейчас я уточню хорошо за ну я ж... давайте <клес> <клес> ну, ситуация неизменна что сказать. все то же самое все точно так же никаких сдвигов у нас не будет тех пор пока работают такие вот эти покемоны я честный но я не совсем готов менять страну Нет. Астрономить надо в любом случае, не дожидаться Михаил. Вроде сняли. Идемте. Вот покажите, Нет, всем просто... своим коллегам пример. Я скажите мне, ребят. По-человечески. Уже вроде многие люди идут. Я не спорю, говорю. Есть вот особенно вот эти старые. Г, я этого даже не осуждал. Это, вот, это ужас, это позор. Я лично говорю, я вот могу повторить, это позор. И мне стыдно это тоже. Я вам серьезно говорю, Александр, мне стыдно, да. Что, э, они как минимум. страшные старые. Но давайте штатим чтобы и водителям понимали. Ну, вот, обращайтесь видите, к водителям, они вас есть, услышат. Когда есть планы, вы что же тоже Когда есть, есть, введен, когда план перехват, допустим, вводится, бывают такие ситуации, причем часто вы, ну, вы сами-то знаете, можете попросить даже статистику об угнанных машинках. Позвольте машин, мне. мне. Мне объясните, нахрена это здесь, я не понимаю, зачем это тут, я понимаю, зачем это на востоке страны, я тут не понимаю, зачем это, мне объясните идиоту, я не понимаю, зачем это ну, долго нужна, не нет, идиот. но я говорю за себя, я идиот, не понимаю, зачем тут этот знак нужен, если он только убил дорогу, здесь не идет операция. Не кроме того, что кошмарит людей за какой-то бред слушайте, так поймите это оно возится и наркотики, и оружие это брак не решает ничего абсолютно кроме вот этого, вот, вот этого выкатано. Да. ну хоть как-то успеваем посмотреть да ну, слушайте, ну не, хоть как-то сейчас да я... вы не состроли орган вы должны понимать, что вы не, вы не, вы не СБУ вы, вы не состролили вы, вы, вы дорожное менее, движение вы дорожное движение тем не менее, вы должны, ну, если видели в том числе уже ни от кого коллегу мы потеряли я согласен вы первые, кто на это все приезжает, это первые если будут вести оружие, есть тут розыск? Нет, первый, извините, получу пулю я. Не розыск, нет. Быть... Они может уже быть... потом приедут, извините, как была ситуация там вот возле моего дома. Извините, когда э, типа, ну хорошо хоть не подтвердилось, миниор на Киевское, может, метро Киевское. может, Слышали, было? Так, вы должны понять, он вот правильно сказал в свое время Косенко, Он говорил, любой из нас может быть э, сексуальным маньяком. Это же не видно, потому, что надо каждую туда заглянуть. У нас есть каждый день. Но при этом друзья никто не заглядывает никому. Это же не есть это. Насилки все. Давайте каждого классики заглядываем. Что ну, полиция шо, не ну, просто шо, так? Посмотри, да, а смотри. это же уже коллеги ваши, ну коллеги там, товарищи, знакомые, я не знаю как как может это они флаг, коллеги мои. что такие коллеги мои, я не знаю Ну, мы ну мы я же говорю коллеги, товарищи там по, по выскам или да как теперь вы, раз, не не коллега, не товарищ, Да теперь вы, мой коллега, товарищ по выскам Мы с вами делаем теперь нормальное наконец-то дело Наконец-то, для чего полиция создана и придумана Я вас очень прошу, пожалуйста, до вас можно достучаться. Объясните, пожалуйста, коллегам, водители не. Дорога в тот день да. было, было ехать или они постановление дадут? Они ничего, а, а вы копию дали постановление? Нет, он отказался. Нет. Я не отказался. отказался, я разговаривал с дежурным пора идти. Ну, копию вы знаете, что вы Человек же по адресу придет, человек просто. Человек просто ему было предложено. А в чем сейчас про проблема копия? Ну он отказался, а теперь Я отказали, не отказывался, отказался. Отказался. я разговаривал с дежурным пора Как такое отказался? Я ему вообще, ну вот он сейчас здесь, ну копию. в чем проблема дать копию, если она есть? Ну она не придет так просто. Допускаю, он обратиться. К инспектору, который я ну, же ворота не остался. Он уже отказался. Ну вот он здесь, он говорит, он не отказывался. Факт я да. с дежурным Может, парайделу разговаривал, когда вы подошли. Сфотографируй, чтобы он мог написать Зачем? Ну ему придет она по почте, нужно. же знаете. Но если не придет по почте, мы знаем, как она по почте ну... приходит, поэтому мы хотим узнать копию. Можно или это тайна информации? Почему? Ну он же отказался. Хорошо, все. сфотографируй, Теперь... можно просто на Я еще раз ну, Потому что потом придет парайдел. ему по почте и все, он отказался, отказался. А От От факта Сроки... отказа нет. Как нет? Есть факт? У меня на регистраторе все записано, что я давайте с кем-то одним. Просто копию. А вы двое было, копию. когда меня. Фотографировать можно? Двое было, когда качали. Как качали вас? Фотографировать. Двое да. вас качали. Можно сфотографировать. Нет, пытались. В чем проблема? Номер постановления можно получить? Нет, там электронно, я не. Да, там написано. Просто Момер? я хочу я хочу без как вы дурака включаете. Мне само постановление Момер не надо. Я, да. Мы так найдем. Дайте. Момер, номер. Да. Номер. Хорошо, если можно. Да, сейчас я выключу. Номер нет, там написано электронно, я не знаю. Я не... Вот это называется содействие водителя на дороге. Где гарантия, что Вот это вот. Да никакой гарантии нет вообще. Это содействие водителя на дороге. <связать> вот так. Вот. Я нет, нет, я ничего. Я. У тебя регистратор есть? Да. Мне надо будет копия, потом этого видео. <связать> я нет, нет, я ничего не знаю. Он отказался, он вообще ничего не хотел. Документы пацан не показывал. Ничего нет, от не ни от не, не, не отказывался. Все нет, все. Это, мы ничего не знаем. Мы составили почти суд, идиота. Зачем, зачем такое количество бездельников? Я не понимаю. Просто это кровопийцы какие-то на дороге. <связать> это ужас.